Так вот, вы правильно говорите, Николай, доходность будет, но она вытекает не из количества транзакций, она вытекает из курса. А курс вытекает напрямую. Курс сегодня, который мы видим, это прямое отражение нашей общности в количественном выражении. Если наша общность вырастет в количественном выражении, то так как мы имеем дело с ограниченным количеством единиц, на всех не будет хватать в должном актере, Соответственно, это придется, ну, то есть повысит курс. Соответственно, вот то, о чем вы говорите, оно никак не коррелируется с курсом там или привлекательностью. Курс зависит напрямую только от того, насколько общность определенной одной идеи расширяется в своем количестве. Все, больше ни о чем не зависит.